Всем засида. <coughs> всем здрасте дамы и господа, с вами я Тип и сегодня мы играем в КС, да, вчера выпустил шорты, да, шорты, шорты, а, где у меня было показано а, и сталкеры дополнительно, после этого еще немного поиграем в, так называемый, The Brookhaven», где я провел там свадьбу, и меня за ней Ну это уже другая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приятного аппетита, кто сейчас вкусный. Ну а мы, наверное, тогда начнем. Еще задний звуки на заднем плане, это я тикток смотрю. использовать палец для активации оружия <свес> Со мной прощайте как называется не надо было тебя в наследство вписывать родные близкие покойной не пугайтесь это просто газы гуляют в ее теле пора начинать кремацию куда я поехал так, какая обычная спецназ не выйдет. Бля, бля, там еще. Ой, как все громко подойдет. что, да, у тебя это тут э, правильно. Что со мной в разгов... Что-то как-то все очень слишком громко. Бык, что все не так громко. Так, что тут у нас? Эээ. Так. Не, это капец. Не это. Ну я успокаиваю, заслов в принципе ничего не потеряем Нас играю так раунда 2. Почему ты не разрешил моим подругам позагорать? Помогло? Нет, я пошутила. А, нет! Что <клышко> случилось? Не отпускай эту кнопку. Почему? На солнце плечами. Я не могу больше держать. Вытаскивай их отсюда! затупил. Спасибо, Чел. Ах, и надо было кидать по Я забываю на Юсп? Пачку Как обычно. Топовый никнейм. Понятненько. Ага. сколько я хочу память 14 Че? извиняюсь ну ладно история не началась смотрел телевизор история приносишь Там еще, там Почему ты не бьешься? Трус! Ты должна кое-что знать о своем отце. О своем настоящем way. отце <плодорно <плодорно> стоящий, не, не желаю ничего слушать! Лучше пать не Так, ч, ага, да, понял, понял. Да что за фигня, как только убрал оружие, он сразу выезжает. Сейчас изменились погодиче. Сейчас все будет. Банки или 8 Дай, Дай денег! Что? Мне, мне, мне, мне! Дай бабки! Ну ладно. Так я его так был банговать с на 4 миллиона. Давай, быстрее! Ну ладно, ладно, сейчас. Бабки, бабки, бабки! Долину. Не трогают, а да, большинство посетителей относились к нему и долине с уважением, поэтому гриф такого масштаба выбил его из колеи. Джанг разочарованный в людях, показывающий чернич. Take them Все будет. Мой косяк Больше косяков допустить не могу ну, Я как-то бейч или очень, я смотрю Абсолютно вот заказ а. у нас миты идут блять жесткий косяк косой-косой подаешься колбасой давай вы было наказано. вот что значит задержать дыхание Так, значит, замес на Б, да? Я правильно понимаю? Неправильно понимаю. Вот это было неприкольно. И никогда не было. Получись, Таил, говорит, интересует... Научись играть, блядь. А, хватает. И чё, просто ебнул. А, Возьму, двигаю, попробую. А, так, извиняюсь, заступил Угу. Фух, главное убил, главное убил. Теперь осталось... Ну че, ну как так Это ГГ. Че, <плодисмент> ухо Да. Yeah. Крыса, вот это крыса. Так, что-то а, делает. Что-то делает. Что-то я даже не знаю, что делает. Так, ну тут сразу понятно, он сдохнет. Да блин! Вот это был красивый килл. а я повезло тут кто-нибудь есть микрофон у есть хотя бы один А так и давно снова где-то там где? Ух, вот такая Do Я софтом играю. Кто? Погодите, я. Я софтом играю и кто? А, это. Боже! не убил только если не мат а дьявол меня даже не убил <звук> пел меня убил а как а у него ты помощи <звук> Меня сейчас слышишь? Ты А ты тут играешь? Вон? Ты софтом играешь? Вот, Нет, А что сказать не сказать мне. У меня сейчас идет видео. Ну. Давай давай попакуем водообжигаем водообжигаем водообжигаем Давай водообжигаем водообжигаем водообжигаем что водообжигаем водообжигаем там Вон, вот тут, вот туда, пожалуйста. Да, мы покупаем. М -м, бывает. Блин, у тебя есть снайперка? А? У тебя есть снайперка? Понятно? да блин Terrorists. я не знал да блять, он со я вам, я тебя я тебя убил я, я, я, я, убью. я убью. Ну один Ну, неплохо. Сос. Еще одну катушку. В принципе, мы можем заканчивать видео. 2030-50. Ищет. А? Так ты можешь сломать любой замок даже на наручниках? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. тебя на шее и руках? Ну, Я с него вроде попал Ну ладно, бывает Что за фигня? Что это за? Фигня из прошлых тюрем, пока я спал. не ничего не знал. Smoke. Smoke. Это просто оковы. Бестолк. Вольт бы разные люди не пытались их снять, все было без толпы. Кто же надел их на меня? Да? Так ты можешь сломать любой замок даже на... время используют их на мне, я знаю, Опа, откуда и Фига я их тут черчить? Спасибо. Куда Хоть По-моему, Артмчик У него как-то подозрительно это подрагивает. Прицел. Тут вот реально такой тут как бы реально. Что мне показалось, но ну, пошло вот так вот взял, но ну, ну, ну, это снова. Aa, da. No, ona. Да, придется так. Потом у меня как-то очень печально. А, а, да? Зачем? Я ходил у Тавчика. Продолжение Да блин, Ну, думаю, туда пытаться играть нечего, просто, ну, убьем. Два килограмма в четыре с мягчим, ну, блин, Вторая тактика, левая галочка. All right. Ладно, в принципе, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а я погнал. Всем до сегодня и до скорой встречи.